1997 год Место — город Дейлпорт в Новой Англии. Неизвестное, крайне разрушительное событие или серия событий происходит в течение нескольких дней, разрушая общину. Добрый день, я доктор Бак из фонда SCP. Сегодня мы рассмотрим аномалию класса Евклид SCP-1936, известную также как Дейлпорт. Во время этого события фонд не смог войти в город или наблюдать какие-либо события, произошедшие в нем, из-за присутствия SCP-1936-1 – газообразной области в центре Дейлпорта, которая покрывала весь город. Эта аномалия прекратила свое существование в SCP-1936, рассеявшись через полторы недели после появления. Размеры оставшихся зданий значительно изменились по сравнению с первоначальными планами, а многие из них стали топологически несовместимыми. Расследования сообщают об особых аномалиях, включая комнаты, которые становятся меньше, когда в них входят, в конечном итоге не позволяя жильцам двигаться. В настоящее время из этих комнат невозможно извлечь нескольких жителей Дейлпорта и агента фонда. Также есть случаи, когда двери ведут в разные точки в разное время суток, а коридоры, которые, несмотря на то, что ведут только в одно место, ведут в несколько разных мест. Из-за этих свойств описание некоторых пространственных аномалий чрезвычайно сложно. В самом городе не было найдено выживших после аномальных событий, затронувших Дейлпорт, но были найдены останки большого количества жителей Дейлпорта. Причины смерти различны, но похоже, что многие покончили жизнь самоубийством. Во многих случаях останки этих граждан демонстрируют аномальные свойства, предположительно являющиеся результатом аномального события. SCP-1936 будет находиться за двухметровым электрическим забором, который будет патрулироваться сотрудниками службы безопасности. Территория будет иметь приблизительно круглую форму диаметром 1 километр. Камеры наблюдения должны быть установлены, чтобы охватить области, которые в настоящее время не патрулируются. Экспедиции в SCP-1936 должны сопровождаться вооруженным персоналом, как указано директором по безопасности зоны 37. Персонал не должен входить в места пространственных аномалий без специального разрешения. Причем условия такого разрешения зависят от недавней аномальной активности в пределах SCP-1936. Зона 37 должна быть расположена на окраине города для поддержания этих операций и обеспечения условий для первоначального тестирования и классификации объектов, извлеченных из SCP-1936. После классификации эти объекты должны быть отправлены в соответствующее место для долгосрочного хранения и изучения. Мертвые биологические образцы, извлеченные из SCP-1936, должны храниться в строгом карантине и доставляться в зону 37. В случае обнаружения живых биологических образцов в SCP-1936 персонал, проводящий расследование, должен покинуть зону, а мобильная оперативная группа z 29 «Безумные горцы» должна быть направлена для извлечения и помещения в изолятор. В связи с неизвестным статусом жителей Дейлпорта были проведены пилотируемые и беспилотные экспедиции в SCP-1936-1 для определения безопасности входа в SCP-1936-1, выяснения природы SCP-1936-1 и его последствий, а также для облегчения возможного возвращения гражданских лиц. Эти экспедиции проводились в течение нескольких дней по мере прибытия ресурсов на место. После задержания соответствующих свидетелей и установления периметра сдерживания в SCP-1936-1 был направлен беспилотный наземный аппарат BNA-1. BNA-1 был оснащен датчиками отбора проб атмосферы с замкнутым и незамкнутым контуром, биологическими образцами, включая несколько экземпляров бурых крыс Retis Норвегикус, а также видео и записывающим оборудованием. Бена-1 обнаружил, что SCP-1936-1 состоит из азота серы и оксидов углерода. Было установлено, что концентрация находится на уровне, при котором возникает раздражение, но не представляет смертельной опасности. Биологические образцы не подверглись никакому аномальному воздействию. Видеозаписи показали ровный ландшафт, похожий на пустырь, начинающийся в 100 метрах от SCP-1936-1 и простирающийся до 2 километров от края SCP-1936-1. На этом расстоянии радиосвязь с BNA-1 ухудшилась и BNA-1 был возвращен к периметру SCP-1936-1. Два сотрудника класса D, D-512 и D-513, были отправлены в SCP-1936-1 на борту гуманоидного транспортного варианта BNA-2. D-512 и D-513 во время экспедиции были одеты в газонепроницаемую защитную одежду уровня A а и биотелеметрические датчики. D-512 и D-513 были первоначально доставлены в один километр от границы SCP-1936-1. D-513 быстро подчинился. D-513 не сообщил об ухудшении самочувствия после воздействия SCP-1936-1. Медицинская телеметрия показала, что у D-513 было небольшое затруднение дыхания, похожее на вдыхание смога. В 3 километрах от границы SCP-1936-1 начались неприемлемые радиопомехи, и bna 2 был возвращен к границе SCP-1936-1. Медицинские осмотры, проведенные по возвращении D-512 и D-513, показали, что они подверглись аномальному воздействию во время экспедиции. Следующий аудиожурнал является расшифровкой попытки экспедиции взвода механизированной пехоты Килла. Взводу были выделены 6 бронемашин «Пиранья Лав-5», обозначенных как «Альфа» и «Фокстрот», на которых было установлено оборудование для анализа окружающей среды. Журнал начинается в трех километрах от scp 19361. 1 «Килл-1. Килл-1. Это Майк. Доложите обстановку. Прием». «Майк, это Килл-1. Мы все еще видим плоскую местность». Похоже, что SCP-1936-1 не изменилась с тех пор, как мы вошли. килл один. Это Браво-1. Вижу крутой уклон прямо по курсу. Это Килл-1. Мы не видим никакого уклона. Проверили ваши метки там. Браво. Альфа, мы начинаем спускаться по нему прямо сейчас. Это Килл-1. Кто-нибудь еще видит небо вон там? Мы видим много красных и синих узоров. Кажется, радио немного барахлит. А, центр, похоже, у нас небольшие помехи. Сказано, аминь, да будут гореть и в бездне. И сказано, я так этого падла ненавижу, надеюсь, он сдохнет медленно и усиденно в горячей яме. В этот момент двухсторонняя связь с участниками экспедиции была потеряна. Центр оставался способен только принимать сообщения. Были зарегистрированы звуки перестрелки и дико различающиеся описания наступающих войск. Беспилотные наблюдения продолжали свестись, но не смогли достичь города Дейлпорт. Пилотируемые экспедиции не отправлялись в SCP-1936-1 до его рассеивания. Камеры наблюдения и другие видеоустройства продолжали получать записи во время присутствия SCP-1936-1. Видео было получено с разбитой камеры наблюдения автозаправочной станции на окраине SCP-1936. Время начала 21.39. Неизвестный организм проникает через разбитое окно. Хотя его внешний вид неясен из-за качества видео, мы знаем, что он очень опасен и убивает одного покупателя своими щупальцами, а другого невидимым образом. После этого жуткого зрелища в магазин входит человек. Присутствие этого человека камеры начинает слегка искажаться, возможно, это связано с треугольником, нанесенным на лицо человека. Первый организм отходит к прилавку и настороженно смотрит на человека. Искажения на кадрах усиливаются, когда из разных точек тела человека вырываются несколько многосуставочных придатков. Организм и человек не проявляют дружелюбия по отношению друг к другу, сразу же демонстрируя агрессию и враждебность. Человек смог выгнать организм с заправки. Мы не уверены, действовал ли человек доброжелательно или просто по звериным территориальным инстинктам. Несколько документов были извлечены из тела преподобного Майкла Хошера, лидера религиозной организации Общества Победы. Тело проявляло экстремальные пространственно-аномальные свойства и было сожжено после извлечения и анализа. Похоже, что эти страницы были извлечены из журнала или дневника, но их первоисточник пока не найден. 22 июля. Я возвращаюсь в Дейлпорт. Годфри пожелал мне удачи, когда я уезжал, но я знаю, что он надеялся на мою неудачу. Он слишком идеалист, чтобы поверить моим доводам. Я все же взял все необходимые книги из библиотеки перед отъездом. Наверное, я просто ждал, пока не вернусь домой, но я не уверен, что смогу найти правильный путь там. И я очень сомневаюсь, что Готфри помог бы мне. Трудно собрать все книги. Были некоторые затруднения с седьмым томом потерянного странника Доса сада, Но та емкость, которую передал мне Связной, помогла справиться с Жаром. Нельзя надеяться сделать что-то вроде этого без незначительных жертв. Джеймс встречает меня на станции, но он, скорее всего, опоздает. Он всегда опаздывает. Приходится работать с тем, что есть, но удручает то, что не нашлось более солидных людей, которых бы заинтересовало это предприятие. Я беспокоюсь о следующем разе. Я немного потрясен. Для предварительного ритуала одного из разбитой девятки потребовалась жертва крови. Я надеялся, что можно использовать анестетик, но ритуал не позволяет этого. Ребенка уже нет в живых, все сделано. Мы не можем терять цели. Ребенок благодарил бы меня, славил бы меня от всего своего сердца, если бы он знал, для чего мы это делаем. Это на благо всех. Это на благо всех. «Это на благо всех!» «Голос века потребовал крови еретика. Я полагаю, это просто означает еретика в общем. Голос не говорил о какой-то определенной религии. Джеймс не был готов внести свою лепту. Но тот факт, что его кровь сработала, доказал, что мои подозрения верны. Лжец. Он бы обрек нас всех в своем эгоизме. Легче не становится, но мое время подходит к концу. Я решил, что мы не будем работать в ближайшие два дня». Это будет время для отдыха, и мы можем подготовиться к тому, что должно произойти. Я с радостью встречу свою смерть, пусть и не скорую. Мир снова падет в понедельник и будет благодарить нас за это. Еще несколько записок были найдены рядом с телом преподобного Хоушера. Первая из них, по всей видимости, представляет собой конспект речи, произнесенный преподобным перед членами Общества Победы. Братья и сестры, сегодня мы собрались вместе в последний раз. В незапамятные времена ужасная и невозможная зародилась во тьме среди звезд. Не ненавидящая жизнь, а просто равнодушная к ней. Мы не более чем муравьи для этих мерзких, этих безумных богов. Среди них вы не найдете ничего похожего на библейского бога. А может и найдете, я не знаю. Слово боги означает здесь этот специфический вид рожденных из первобытного хаоса нашей реальности. Но не просто могущественных существ. Просто могущественные существа не достигли бы такой холодной, глубины жестокости и разврата, какой достигли эти боги. Они настолько выше нас, насколько мы выше насекомых, и, соответственно, мы выглядим для них также. Для того, чтобы получить прощение и благосклонность богов, мы должны научиться знать свое место перед ними. Каждая из этих существ толчит власти над законами самой действительности, налагая природу своего извращенного существования на звезды, на планеты и на людей. Каков же может быть единственный ответ на эту угрозу? Эти боги должны быть уничтожены, покараны, стерты начисто. Мы не способны сделать это, ни в коем случае нет. Но мы не можем допустить, чтобы они существовали. Царство не может иметь миллиард королей, мы не можем убить богов, нет, только бог может убить бога. Мы приведем их сюда и свяжем их, свяжем до той поры, пока их жажда крови не будет насыщена. Пока все, кроме одного, не погибнут. Останется навсегда один бог, победитель, который вернется туда, откуда они пришли. Единственный бог. Но их первозданный хаос в конечном итоге порождает новых богов, еще более извращенных ангелов и демонов, и все повторяется снова. Наша бдительность должна быть неусыпной, чтобы снова и снова находить нового победителя. Оставайтесь сильными, какими наши люди были в старину. Оставайтесь сильными, какими были посвященные древних городов. «Оставайтесь сильными, какими были мы, у увраться дома. Оставайтесь сильными, какими мы всегда оставались, потому что так должно было быть всегда». Следующий фрагмент был найден в задней обложке дневника Хошера. «И восстанет победитель из руин человеческих и дарует чистоту, славу, величие тем, кто остался». «Краснотой своих глаз я вижу их, да, я вижу их, я вижу, и они видят меня. Я делаю все это правильно, и это оплата. Я не боюсь руин человеческих, они есть наша слава. Они есть, я не знаю, что они есть, я не знаю, что я есть. Мое горло пребывает где-то в другом месте, и мне не нравится, где оно пребывает». Скорее всего, это относится к пространственно-аномальным аспектам тела преподобного. «В войне есть огонь, но здесь огонь холоден» искажен до самых атомов. Даже до самих мыслей, поскольку моя голова раскалывается как орех, как яйцо, которое разбивает изнутри птенец. Я должен намыть свои раны, но мои руки сделаны из проволоки и цианида. Я вижу их возвышающихся, и они ничто. Они тень от кончика ногтя. Нет, нет, нет, нет, нет. Чтобы одолеть титанов огня, льда и молнии. Мы должны есть младенцев и жить потом долго и счастливо. Это неправильно. Они не для того чтобы чтобы сейчас умереть, нет, не для того, чтобы здесь. Победитель восстанет из руин человеческих, и другие восстанут за ним. Надеюсь, этот брифинг помог вам понять текущую ситуацию вокруг SCP-1936. Помните, что в аномалию всегда следует входить с вооруженным составом и соблюдать правила карантина. Всего доброго и удачи!